В связи с открытием на базе городской поликлиники отделения КТ-исследований для пациентов с неподтвержденным диагнозом «Новая коронавирусная инфекция», с 25 января вход в поликлинику будет открыт со стороны улицы Горького, а это со стороны скорой помощи. КТ-исследование производится только по направлению врача.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 Главный санитарный врач Калмыкии выпустил постановление о приостановлении учебно-воспитательного процесса в школах и детских садах республики. «Родители дошколят в этих условиях имеют право открыть больничный», — подчеркнул он. Школы и детсады и листы в районах закрываются до особого распоряжения, а количество жертв от ковида в маленькой республике тем временем перевалило за 770 человек. Обещанный Кикеновым ковидный госпиталь все еще не построен. Зато животноводческая стоянка в Яшалтинском районе цветет и пахнет. Это все, что нужно знать о здравоохранении в Калмыкии. Следующая рубрика из просторов интернета. Люди пишут анонимно. Уважаемая администрация и Минздрав, позор нашему здравоохранению. В каком ужасном состоянии находится Гордовиковская детская поликлиника. Туда страшно приходить. Двери деревянные, перекошенные. Уже упадает из петель, держится на честном слове. Стены обшарпаны, отпала штукатурка, полы сгнили и скрипят при ходьбе. Да выделите вы, черт возьми, эти жалкие деньги на капитальный ремонт. И желательно проконтролируйте, чтобы деньги не ушли по карманам. И сделали ремонт добросовестно, а не тя ляп и готово. Здесь все друг друга знают и боятся даже говорить на эту тему. А как же здоровье наших детей, но ну, нереально приводить ребенка в такую поликлинику страшную? Реально наболевшая тема. Пока такие заявления будут писаться анонимно, ничего в нашей республике не изменится. Ситуационная обстановка в Калмыкии не из лучших. Все на нервозе. Надо бежать, пока не посадили или уволили. Нужное подчеркните сами. Основной термин цагеровцев. Вилюмжинов, Орлов, Кичиков, Бурулов, Шалхаков, Дажиев и вся предыдущая братья ветеранов калмыцкой политики вместе смеются на берегах какого-нибудь океана над происходящим в любимом крае. А кто говорил, что будет легко? Шварцман не просто так уехал в Москву. В сером доме коллапс, ситименеджер куда-то уезжает, ничего не подписывает. Шафрану поставляют все незаконные документы. Уже не рад, что переехал из города героя. Картежник, мятежник Арзаев решает свои шкурные делишки с землей в покер. Но все-таки газовый дом и дороги выявят пару уголовных дел. Уже папка накапливается. Киченеры в шоке от главы района и бизнесмена Тюли. В полный развар от молодых технократов. Про другие районы, прикрывающие свои черные дела по полочкам, немного позже. Команды нет. Все нас проекты рушатся, света нет, с воды уже народ не верит. Наверное, что-то из области фантастической сказки. Работающие в регионе на власть люди в любой момент готовы написать заявление по собственному. Последние указы тому подтверждение. Денег нет, но вы держитесь, как говорится. ЦАК И РЫВ Очередное доказательство, насколько глубоко деньги могут повлиять на развитие ребенка. Тут вышло исследование, где говорится, что денежная помощь бедным матерям повышает активность мозга младенцев. Доход увеличился примерно на 20 и деньги можно было тратить по своему усмотрению. Исследователи набрали тысячу пар мать-дитя почти сразу после рождения ребенка и случайным образом разделили семьи на две группы. Одна получала номинальные 20 долларов в месяц, другая — 333. Используя Электроэнцефилограмму исследует активность мозга для детей в возрасте одного года, то есть тест проводили один год. Исследователи обнаружили, что в группе, получавшей больше денег, у ребенка наблюдалась более быстрая мозговая активность, чем в группе, получавшей 20 долларов. Различия были статистически значимыми по большинству, но не по всем показателям, и были наибольшими в частях мозга, наиболее связанных с когнитивным развитием. Сейчас выботы планируют продолжать вплоть до четырех лет, чтобы еще раз провести тесты. Исследователи пытаются понять, почему деньги повлияли. Возможно, можно купить более качественное питание или получить качественное медобслуживание. Ну или, может, мама меньше стрессует на ребенка. На самом деле, интересный вопрос — биология и политика ближе друг к другу, чем может показаться. А мозг чрезвычайно чувствителен к окружающей среде. А теперь давайте вспомним, какое детское пособие получает в нашей Калмыкии. Трое жителей поселка Кордон обратились в суд с административным исковым заявлением к администрации Кибрульского РМО, чтобы восстановить дорогу между населенными пунктами. В обосновании требования указали, что Кордон является частью территории Кивиды. Между поселениями в советских времен существовала дорога местного значения. Теперь же участок, по которому пролегает дорога, был незаконно отнесен к сельскохозяйственным угодьям и предоставлен в общую долевую собственность граждан. Впоследствии был засеян и вспахан его арендатором. Таким образом, дорога оказалась недоступна, а жители лишились удобного въезда в поселок Кордон и вынуждены объезжать по бездорожью, как и специальный транспорт. И экстренные службы. В итоге Суд удовлетворил исковое заявление, и теперь администрация Кибурульского РМО обязана обеспечить дорожное сообщение на поселок Кордон. Будут восстановлена грунтовая поселочная дорога в указанном направлении отъезда с автомобильной дороги Елиста листа минеральной воды на 55-м километре под до поселка Кордон, согласно генеральному плану Кирюдовского СМО. В Калмыкии сменился руководитель Минюста, нового начальника зовут Ураимов Канибек Абдурашитович. Что о нем известно? Приехал к нам прямиком из кресла заместителя прокурора Ненецкого автономного округа. Родился в 1965 году. В 1992 году закончил юридический факультет Омского государственного университета. В этом же году был принят на должность следователя прокуратуры Куйбышевского района города Омска. Работал старшим следователем в районной прокуратуре, старшим следователем по рассмотрению ОВД прокуратуры Омской области, старшим прокурором отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры в Омской области. В 1999 году был назначен на должность заместителя прокурора Кировского административного округа города Омска. С 2003 года работал в должности заместителя прокурора Эвенкийского автономного округа. Приказом Генерального прокурора РФ от 22 февраля 2007 года назначен на должность заместителя прокурора Ненецкого автономного округа. Ранее руководителем Минюста в Калмыкии был Виктор Амхай. На прошедшем чемпионате России по 3D-стрельбе из лука спортсмены из Калмыкии заняли призовые места. Софья Сарангова в классе «Длинный лук» среди женщин заняла второе место, «Серебро» среди мужчин в этом же классе у калмыцкого лучника Бемби Ирнеева. Участники представили союз молодежи и ветеранов по стрельбе из лука. В этих соревнованиях впервые в судейскую коллегию чемпионата РФ и Кубка РФСЛ вошли судьи второй категории из Калмыкии Валерий Натыров и Наталья Горяева. В поселке Ергенинский Киченеровского района продолжается строительство здания для врачей общей практики. Работы начались в конце прошлого года. Сейчас на объекте возводят стены. Это будет здание площадью 18 квадратных метров. Здесь разместятся прививочные, смотровой и процедурные кабинеты. В день планируется принимать около 20 человек. В Ергенинске живут около 900 человек, в основном старики и дети. Именно им чаще всего требуется первичная медицинская помощь, поэтому местные жители с большим нетерпением ждут открытия мини-поликлиники. Пандемия и стремительный рост заболевших коронавирусом стали причиной перевода Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакеймуни» на удаленный режим работы. Посмотреть ежедневные службы верующим предлагается на официальном YouTube-канале «Золотая обитель Буды Шакеймуни». Имена на малебин можно привезлать на электронный адрес mal.sabakool.ru. На время работы в дистанционном режиме приостанавливается прием врача, индивидуальный прием у гелюнгов. Шаджин Лама Калмыки и Телу Тулку Римпаче рекомендуют в это время соблюдать рекомендации врачей и обращаться в молитвах к зеленой таре и будде медицины. Калмыкия лидируют по количеству банкротств в пересчете на численность населения среди регионов ИФО. Об этом гласит статистическое исследование Единого Федерального реестра «Сведения о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности» за 2021 год. Так, в Калмыкии на 100 тысяч населения в прошлом году появился 221 банкрот. По сравнению с 2020 годом их количество выросло на 47% и ,8%. На 49,7% выросло число личных банкротств в Ростовской области, на 92,6% в Астраханской области. В целом по России за 2021 год было 132 новых банкрота на 100 тысяч населения. Больше всего личных банкротств в прошлом году было в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. О новой схеме мошенничества. Людям предлагают вложить свои деньги в инвестиционные проекты. Попав на платформу двойник биржевых фирм, они отдают сбережения мошенникам в надежде увеличить свой капитал. Таким образом, в 2021 году жители республики перевели мошенникам более 7 миллионов рублей. В МВД Калмыкии по этим обращениям завели 12 уголовных дел по факту дистанционного мошенничества. Новая схема начинается с рекламы инвестиций. Пользователь заполняет анкету, затем ему перезванивает лже-брокер и рассказывает о, о перспективах инвестирования в многомиллионных доходах, при этом выведывает сведения о сбережениях и возможностях кредитоваться. Далее пользователь переводит все свои деньги на счет мошенников. Поделился источник. И напомню, только соблюдение элементарных правил поможет не стать жертвой мошенников и сохранить личное имущество. Потерпевшие от преступных действий злоумышленников становятся не только доверчивые пенсионеры, но и молодые люди. Поэтому стоит как можно чаще напоминать своим родственникам и знакомым о том, как действуют мошенники и объяснять, что ни при каких обстоятельствах не следует перечислять деньги незнакомым людям или сообщать свои персональные данные, логины, пароли и коды банковских карт. Государственная Дума перечислила льготы и субсидии, которые депутаты посчитали малоизвестными содержителей России. В перечень вошли льготы на лекарства, выплаты на детей, а также случаи освобождения от налогов. Все льготы из списка работают на федеральном уровне. Регионы могут вводить на местном уровне свои льготы и субсидии. Итак, льготы на оплату коммуналки. Семьи, которые тратят на оплату коммуналки услуг больше определенной доли своего общего дохода, имеют право на получение субсидии государства. Оно компенсирует часть расходов на ЖКУ. В Калмыкии субсидию могут получить жители республики, у которых ежемесячно на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уходит более 20% дохода. Также на субсидию могут претендовать ветераны, инвалиды и многодетные дети. Бесплатные лекарства детям Дети до 3 лет и дети из многодетных семей до 6 лет могут бесплатно получать некоторые лекарства. Правительство утверждает их перечень каждый год. Регионы могут его менять, но только если хотят внести в список большие наименований. Препарат должен выписывать врач государственной или муниципальной клиники. Лекарства можно получить по рецепту бесплатно в аптеках и фармацевтических пунктах, которые обслуживают льготников. Выплаты на детей – семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 номера 2018 года, имеют право на ежемесячное пособие. Размер пособия равен прожиточному минимуму, который установлен на ребенка в регионе проживания семьи. Для получения выплат доход на одного члена семьи должен быть ниже суммы, равной двум прожиточным минимумам в регионе. Освобождение от налога на имущество Пенсионеры от налога на имущество. При этом не платить налог можно только на один объект каждого вида имущества. Если у пенсионера несколько квартир, налог он не будет платить только с одной. Также пенсионеры могут получать налоговый вычет по этому налогу, и он не зависит от права на льготы и применяется автоматически для всех объектов. Освобождение от налога на землю. Пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, семьи с детьми, инвалиды и те, кто имеет некоторые государственные награды, имеют право не платить земельный налог 6 соток. Если у владельца несколько участок, налог он не будет платить только с одного, который сам выберет. Не платить налог с продажи квартиры с семьи с двумя или более детьми могут не платить подоходный налог при продаже квартиры, если при этом покупают новую для улучшения жилищных условий. Возраст детей должен быть до 18 или 24 лет. Для студентов – очная форма обучения, а площадь нового жилья – больше площади проданного. Сделка должна быть совершена не позднее 30 апреля года, который следует за годом продажи. Кадастровая стоимость жилья не должна быть выше 50 миллионов рублей. На момент продажи у членов семьи не должно быть в собственности другого дома, площадь которого на 50% больше приобретенного жилья. А россияне, которые платят подоходный налог по ставке 13%, в некоторых случаях могут воспользоваться налоговым вычетом, вернуть или не платить часть налогов. Существуют налоговые вычеты на ипотеку. Образование, спорт и лечения. Гражданин может заявить вычет по разным видам расходов. Однако общая сумма вычета для них за исключением расходов на благотворительность, дорогостоящие медицинские услуги и оплату образования детей не может превышать 120 тысяч рублей за год. На этом пока все. Оставайтесь с нами, жмите колокольчик и оставляйте свои комментарии. Еще раз хотелось поблагодарить вас, друзья, за финансовую поддержку. У нас нет бюджета, каких-либо бенефициаров. Мы также не являемся иностранными агентами. И канал существует именно благодаря вашей помощи и поддержке. С уважением и благодарностью Максим и команда канала ZAN Online.